ОММЕДИМАВИЯ Ютуб КАНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Ты поворачиваешь фильм Это сверхнеестественный триллер 2023 года на индийском языке хинди, снятый Арифом Ханом по сценарию Парвеза Шейха и Радхики Анант. Время 10 июня 2019 года показано в начале истории «Разворот». Мы видим человека, проходящего через эстакаду НТПС в Чиндигархе. Подходит чей-то телефон, и этот человек говорит ему, что я приехал далеко. Посередине дороги нет пути, поэтому он убирает разделенные блоки по пути, чтобы занять свою очередь, и принимает свою очередь, и он не ставит блоки обратно на линию. Из-за того блока происходит авария встречной машины. После этого посмотрите журнальный список имени Радхики, которая проходит стажировку на новостном веб-сайте Indian Таймс». Она собирается забрать свою мать на автобусной остановке. Мать любит свою дочь перед отъездом и говорит ей держаться подальше от неприятностей. После этого видим мужчину Дипака. Кому звонит его жена Шиха и говорит, что автобус ее сына опоздал в школу. Вот почему ей приходится идти, чтобы отвезти сына в школу, и она идет по той же эстакаде, где мужчина убирает блок и делает разворот назад. И идет оттуда. А на верхней площадке эстакады мы видим нищего, который тайком за всем этим наблюдает. Ибикхри записывает номер велосипеда депака радхика идет в свой офис и разговаривает со своей подругой. Дивей о мальчиках, с которыми радхика провела много времени, но она не нашла ни одного мальчика. С которым она могла бы провести свою жизнь. Хочу тратить, на что ее подруга Диви говорит: что Одите подойдет вам. Кто бы не работал в их офисе, оба видят друг друга. После чего Диви говорит: Радхике, что вы должны покинуть эстакаду NTPC. Новости очень темно, и каждый день не подходит для работы. На нем но Радхика говорит, что для меня очень важно сделать это, затем мы видим Дипака который совсем недоволен своей работой, когда он возвращается в свой дом ночью, тогда в его доме тоже много криков. Супружеская жизнь у них обоих совсем не ладится, и когда Дипок спит ночью, Шикха уходит из дома со своим сыном Тхрувом. Радхика приходит домой из офиса. Ночью, когда на ее столе лежит букет, Радхики звонит Гарри из оригинального транспортного офиса, который дает ей адрес Дипака, затем тот же Дипак голонизирует женщину во сне, которая висит в воздухе. И он в страхе просыпается и видит, что в доме нет электричества, рука его вдруг дрожит. Потом раздается стук в дверь, но снаружи никого нет, но кто-то стоял у двери. Тот кто оставил белый цветок, входит в свой дом и видит маленькую девочку в комнате, когда он входит в комнату, чтобы проверить, никого ли там нет, и дверь автоматически закрывается на следующее утро. Радхика идет к Адитье в офис, но перед этим разговаривая, она замечает. Что Адити смотрит на фотографии Радхики в социальных сетях Радхика дает ему задание, чтобы все люди, попавшие в аварии на эстакаде NTPC в течение года, хотели полный отчет, но в ответ Адити говорит, что мы и вы идете за кофе, от чего она отказывается и говорит, что я хочу пить пиво. Приходят Гарри Саксена, Арджун Синха, Индра Сингх и после сдачи крови Индра выходит блевать на улицу. Судя по всему, кажется, что это самоубийство, затем видно, как Адити и Радхика веселятся вместе ночью. Дити отвозит Радхику домой, но прежде чем войти в дом, туда приходят полицейские и арестовывают Радхику, но спрашивает, был ли у вашего мужа роман в ночь, когда ваш муж скончался. Только тогда в полицейский участок доставляют Радхику, которая много плачет и говорит о своих правах и говорит, что вы, люди, не можете арестовать меня вот так, но Саксена кричит на нее, говоря, что вас не арестовывали, вас только что вызвали на допрос, и она также говорит, что она потрясена, узнав, что Дипак умер прошлой ночью. На допросе Радхика рассказывает, что она пошла в дом Дипака в 10 часов 30 минут ночи, чтобы узнать что-то о статье, потому что утром у нее нет времени пройти, и когда она пошла в дом Дипака, она звонила в дверь в течение пяти минут. Но не получила ответа, поэтому она ушла. Точка Саксена спрашивает, почему ты взял цветы? На что Радхика говорит, что такие люди, как Дипак, причиняют столько беспокойства публике, они должны что-то получить. Затем она говорит, что освещает все несчастные случаи, происходящие на эстакаде NTPC за последние шесть месяцев, люди на этой эстакаде. Убить, удалить разделе блог и повернись и даже не держи блоги из-за этого происходит много несчастных случаев и Радхика. Покрывает таких людей и дипок был одним из них. Саксена спрашивает тебя о дипаке. Почему Радхика? Говорит, что офицер сидит рядом с эстакадой, которого зовут Бо, которого встречает Радхика и в обмен на деньги берет номера всех транспортных средств, которые развернулись, затем Радхика забирает молочную ферму. Он содержит имена тех людей, которые убрали блок и сделали разворот. И Арджун просит другого полицейского проверить. Поскольку эти люди нарушили правила, Саксена говорит Арджуну, что ему придется задержать эту девушку, потому что, если позже мы узнаем, что это было самоубийство, нам нужен кто-то, кого мы можем обвинить. Арджун входит внутрь. И Едав говорит вам отправиться на это место с Радхикой и найти того нищего, который может подтвердить историю Радхики, но когда Радхика и полиция достигают вершины эстакады, этого нищего там нет, но после некоторого поиска. После этого они находят этого нищего. И подойди и скажи Арджуну, что отчет Дипака был подготовлен, и обнаружено, что с Дипаком не было принуждения, на теле нет пятна что они нашли этого нищего, и поэтому тот, кому было поручено проверить приходит лист и говорит Арджуну, что есть проблема, после этого этот ядаф начинает бить нищего и просит его сказать правду, а Арджун спрашивает Радхику, сколько таких у тебя? Хо, на что она говорит, что знает некоторых людей. Арджун спрашивает ее, откуда вы взяли их адрес, на что она говорит, что работает офицер. Арджун говорит, что все люди, чьи имена записаны в вашем дневнике, это все, что он также умер самоубийство. Это не может быть совпадением, ведь Радхика убивает большинство людей и мстит. Потому что эти люди нарушили правила. Едав говорит, чтобы ничего не говорил, потом Радхика говорит, что как он будет говорить и у него в кармане находят бумажку и на бумажке номер машины увидев которую Радхика рассказывает. Что, может быть, эта машина сегодня развернулась, теперь, как и Дипак, он тоже где-то умрет сегодня ночью, только Арджун, Индра и те дни люди добираются туда в спешке. В доме человека, который сегодня занял твою очередь, но мужчина много кричит, полиции надоел этот человек. Арджун заходит в дом и проверяет все комнаты, но, уходя, говорит мужчине, что сегодня вечером я должен спать, закрывая дверь, но этот человек не закрывает ее. Арджон выходит, но говорит Индриджиту и офицеру остановиться здесь. Вот когда Радхика уезжает оттуда, то что-то падает на ее машину сверху, это тот же мужчина, и он умирает. На следующий день возле квартиры собирается толпа. И Индра Джит рассказывает остальным офицерам, как все это произошло. Арджун разговаривает с матерью мужчины, что она слышит какой-то звук, на что она говорит, что я приложила куху машинку, ничего не слышу. увидев все это, Саксена очень злится. Потому что он решает одно дело, а другое было совершено новое самоубийство, на что Арджун говорит, что мы ясно видим закономерность, люди, сделавшие разворот в эстакаде, умирают, но он чувствует, что обо всей этой ерунде не следует говорить, и просит Радхику уходите из дома как понимается что она всего этого не делает. Сознание продолжает бродить одни и те же страшные картинки, на следующий день она идет, а Дити хочет с ней поговорить. Дити просит Радхику выпить пиво, но Радхика отказывается, она говорит, что я должна работать над своей историей. Тамарджун узнает, что у Радхики был брат Ракхав, который был убит на эстакаде. Мать Радхики звонит ему и объясняет ему, и говорит ему, что это не твоя вина, что он должен был уйти, поэтому он оставил Радхику с ее братом. Когда мать Радхики плачет, вспоминая ее, на обеденном столе есть еда, но мы видим, что никто не сидит на стуле. На следующее утро Радхика уходит к Эстакаде, чтобы встретить нищего, и Радхика извиняется перед ним .рад, чтобы с ним не случилось и дает ему немного денег, но он начинает говорить нищий и говорит китно на и видя, как он говорит. Радхика очень боится, что она собирается уйти оттуда, но в то же время она видит двух мальчиков, которые Радхика пытается повернуть на Ю, убрав блок, но Радхика останавливает их, но оба мальчика не слушают Радхику и уходят, повернув на Ю, Радхика нажимает на свою фотографию, затем. Устанавливает разделитель места, но узнает нет, вдруг что с ней, она снова снимает блок и сама разворачивается и уходит оттуда. Полицейский участок Едав передает Арджуну файл, в котором указаны имена всех тех, кто совершал эстакаду, чтобы позвонить врачам, проводившим вскрытие этих людей. Радхика приходит в полицейский участок и сообщает Арджуну, что только что два мальчика пролетели над ними. Спасите их, так как сегодня с ними что-то может случиться, но Саксена слышит Радхику, злится и просит ее уйти, Арджун берет Радхику и спрашивает ее, о а Радже. понятно, что из-за чьей-то безответственности жизнь Радхи была потеряна, и теперь Радхика убивает безответственные люди точно так же, лишь бы отомстить, кому право ей говорят, то как же я убил человека, который украл твою машину? Но если эти два мальчика умрут сегодня ночью, то ответственность за это ложится на тебя, так что Арджун велит Индри Поймать этих двух мальчиков, их обоих держат в замке, чтобы полиция могла Елец 30 и Лок Пэс Шут Лок Суспенд, Натурал, Лайтс Клик Фон мейл Футидж Чек Сайт Виктим Видео Лифт Лифт Лайт Офис Тейбл Кейс Салф Спент Флэйр Вир Убер Утурн Эксардран Блаукс Дэд Боди. Флэйр Вир Убер Ю Торн. Кейс Рфишер Лимов Он Фото Боурт Эксардран Флэйр Вир Убер. Чек Ресерч Эксардран Кал Эксардран Инклуд Чек Ритекар Ауфсер Хэрри Калнам Бэр Рауфсер С Кейс. Информэйшн Пэс Кейс Риск Папер Си Си Футидж. Ничего не найдено, но Радхика замечает что Сунита проходит через эстакаду Убера во время офицеров. Что означает, что везде, где она работает, нет рядом с эстакадой убира, поэтому они все идут, чтобы найти где находится Сунитатан Радхика, говорит Индри, что она идет к себе домой, чтобы подготовиться армейский отчет о жертвах и читает в интернете о химическом веществе, которое может заставить людей плакать, даже если оно насильственное. Может и может лишить себя жизни, тогда Радхика получает. Сообщение, в котором есть бумага с автомобилем и именем в нем написано «Ранджит». В то время как Арджун пытается найти ссылку дома и он понимает, что он Радхика позвонил, потому что у Гарри не было номера машины Радхики, и Радхика говорит ему, кто муж Суниты. Затем этот грузовик врезается в машину Арджуна и Радхика пугается. Услышав этот звук Индра идет сзади Индра нападает на Радхику и держит ее. Индра признается перед Радхикой, что убивает всех, потому что в том же эстакаде его жена Сунита. Умерла из-за тебя, поэтому он показывает те же наркотики, что и он. Раньше давал его всем, чтобы люди кончали жизнь самоубийством, а теперь он собирается дать его Радхике. Затем он рассказывает, как ему удалось доставить эти лекарства всем. Раньше помогал, он младший брат Индрыджита и он тот, кто сбил машину Арджуна. Она говорит Радхики, что ты полиция, ты тоже могла бы раскрыть это дело, но он говорит, как бы оно было раскрыто. Впереди нет камеры и я помогала полиции и нет никакого Арти тогда как как только Индра Аджик пытается устроить. Ему этот опасный для жизни день наркотиков, Радхика нападает на него, поднимая ногу, и пытается убежать. Но добегает, а также он приходит туда, но Радхика борется и нападает на Индру с жезлом, и как? Только Индра собирается, чтобы атаковать, его рука кажется там, где лежала рука Дипака, затем Радхика говорит Индре, что произошла ошибка, Радхика увидела, что из ее кармана выпали наркотики, поэтому она пошла домой и поискала в интернете, и она почувствовала, что что-то происходит неправильно. Поэтому она сменила чашку чая на следующую и все, что хотела Радхика. Капинатха также идет к Индре Региду и из-за этого его рука дрожит. Теперь началось действие лекарства, и теперь в последний момент он вспоминает свою жену и его дочь, затем он вспоминает ту ночь несчастного случая, когда Сунита погибла. Она ушла и видит свою дочь, лежащую мертвой на железнодорожных путях. Наконец, полиция добирается до места, и Арджун тоже Зинда Хай оба разговаривают, затем Адития приходит туда после того, как Арджун уходит оттуда Адития спрашивает Радхику, в порядке ли она, и может ли он взять ее на свидание завтра после того, как эта история снова повторится во вспышке и нам показывают в тот же день, когда мы видим мужчину, идущего по эстакаде, и это Адития, и ему звонит Радхика, которая ждет его на свидании, но видя, что он зашел слишком далеко, она делает поворот, но он не ставит кварталов назад, и из-за этого машина Суниты попадает в аварию, в которой погибают она и ее пятилетняя дочь, и на этом поворотный фильм, выпущенный в двух тысячах случаев, заканчивается здесь.